Уважаемые коллеги, всем добрый день, на связи Давид Рязаев, я сооснователь и председатель Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня хочу поговорить с вами об электронно-торговой площадке. Именно центр дистанционных торгов Многие задают вопросы По поводу данной электронно-торговой площадки Нам в социальные сети Спрашивают, почему данная площадка Всегда стоит особняком Почему там постоянно особые условия И самое главное, почему на нее нужно Приобретать отдельный сертификат А именно электронно-цифровую подпись Итак, друзья, давайте собственно Об этом и поговорим Данная площадка принадлежит Семье Минихановых Это правительство республики Татарстан. Эта информация, кстати, из открытых источников. Давайте для начала разберемся, имеет ли право электронно-торговая площадка выдвигать свои условия какие-то организаторам торгов, конкурсным управляющим, предоставлять какие-то дополнительные услуги и так далее. Отвечая на этот вопрос, да, может. Я вам скажу так, у нас в Российской Федерации есть ассоциация электронно-торговых площадок. И ассоциация служит для того, чтобы защищать информацию интересы площадок а для того чтобы она защищала интересы площадок перед тем же правительством российской федерации она должна выполнять ряд условий именно площадка центр дистанционных торгов они посчитали то что она особенная и сделали свои стандарты и естественно под стандарты ассоциации электронно-торговых площадок она не подошла поэтому центр дистанционных торгов диктует собственно свои правила вот. и они обозначили а, цену на свой сертификат обособлено, их сертификаты продают а, только узкий круг удостоверяющих центров, мы предоставляем интересы удостоверяющего центра Infotech Trust и только недавно данная площадка стала там фигурировать и отдельно ее можно приобрести а, по тарифу от 5 до 7 тысяч рублей справедливо это не, или несправедливо, коллеги решать вам лично мое мнение, когда Электронно-торговая площадка выдвигает свои условия целые ассоциации. Ну, мне кажется, это как минимум неприемлемо. Давайте мы сейчас с вами перейдем на данную площадку, Центр дистанционных торгов, и посмотрим, какие же торговые секции там есть, и детально рассмотрим нашу секцию банкротства. И мы сейчас на главной страничке электронно торговой площадки центр дистанционных торгов. Обратите внимание, тут первая секция выступает, это как раз таки имущество банкротов. Вторая секция идет, это арестованное имущество по федеральному закону 229. Следующая секция это коммерческие закупки. Вот. И дальше у нас тут есть разделы арбитражным управляющим, покупателям имущества и так далее. Как вы видите, данная площадка предоставляет широкий спектр. Вот. И, собственно, мы сейчас с вами на сайте Ассоциации электронно-торговых площадок. И тут есть общее положение, в том числе положение, что должно быть на электронно-торговой площадке. Данные положения не устраивают, естественно, центр дистанционных торгов, и они считают, как бы, то, что у них должен быть более широкий спектр услуг, вот, и, собственно, их из-за этого и не принимают в ассоциацию электронно-торговых. Площадок. Я лично от себя скажу так, мое мнение, площадка центра дистанционных торгов, она как аукционному брокеру необходима, вот. дополнительный сертификат на нее стоит от 5 до 7 тысяч рублей и все ваши затраты вы в принципе с первой сделки, с первой комиссии вы закроете. Так, ну а теперь давайте перейдем непосредственно в нашу секцию имущества банкротов. И, друзья, вот обратите внимание, тут сразу появляются все торговые процедуры и секции банкротства. Тут э, мы можем... Поставить необходимые нам фильтры, если у вас есть код торгов, вбивайте код торгов, форма проведения торгов. Кстати, напишите ниже в комментариях, что вам нравится больше, аукцион или публичное предложение и почему самое главное. Тут вот у нас формы предоставления предложений, есть у нас две формы, открытая и закрытая и собственно состояние торгов. Ставите необходимые торговые процедуры, давайте мы поставим публичное предложение, статус торгов идет прием заявок и посмотрим, собственно, какие лоты представлены на данной площадке. И вот, собственно, обратите внимание, сейчас все торги сортировались, у нас тут 33 странички с публичным предложением, со статусом идет прием заявок. Вот, собственно, друзья, вот так вот мы с вами рассмотрели площадку Центра Дистанционных Торгов. Если у вас остались по ней вопросы, задавайте ниже в комментариях, я вам лично на них отвечу. На связи был Давид Рязаев, Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и следите за нашими новостями. Пока-пока!